Если вы связали изделие и не знаете как оформить нижний край, особенно на детских платьях, предлагаю связать оборку. Это вариант провязывания оборки с одновременным присоединением ее к готовому полотну. Ширину оборки вы выбираете сами, обычно от 5 до 10-15 петель. Чем больше петель, тем объемнее будет оборка. У меня оборка 6 петель плюс 7 соединительная петля. Надеваю на седьмую углу петлю полотна и провязываю два ряда. Надеваю на седьмую иглу петлю полотна, но ставлю ее в переднее положение. Включаю рычаги частичного вязания провязывая провязываю 6 петель, 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли. Возвращаю все иглы в рабочее положение и провязываю на всех иглах 2 ряда. Надеваю на седьмую иглу петлю полотна провязываю 2 ряда. И повторяю частичное вязание, убирая в переднее положение по одной игле. Таким же способом можно выполнять многоярусные оборки. Выбираю петельный ряд и надеваю на седьмую иглу по две протяжки. Это одна петля полотна. Способ выполнения второго яруса оборки точно повторяет первую. Так можно надвязать любое количество ярусов. И еще можно менять ширину и цвет каждого яруса.